Всем добрый вечер. Сегодня мы играем в Split Second. Сейчас мы вам покажем, как мы будем играть. Начнем эпизод первый. А, хотя подождите, а давайте-ка мы сначала начнем... Так. бы я обучение хотя давайте начинаем это шоу сплит секонд если вам нравятся безумно быстрые автомобили и взрывное действие то вы пришли прямо по адресу в течение следующих 12 эпизодов участники со всего света сойдутся на трассе в битве за шанс попасть на гонку элиты сплит-секонд. Между участниками, которые отправятся домой, и теми, кто пройдет дальше, стоит эта бригада профессиональных гонщиков. Участники сами выбирают соревнования, в которых хотят принять участие. Их цель — заработать достаточно кредитов, чтобы попасть на гонку элитного чемпионата. А это значит... Мосты будут рушиться. Здания, обращаться в груды бетона и клубы пыли. И нигде нельзя будет чувствовать себя в безопасности. Гонщики! Тщательно выбирайте соревнования для себя и не забывайте пристегиваться. Скоро здесь все будет трястись от взрывов. Итак, вы его слышали. При... Присядьте или пристегнитесь поудобнее. Сейчас мы будем начинать. Так, вот, смотрим, тут сильный занос будет, скорость минимальная, прочность. ускорение тоже минимальное. Ну, тут более сбалансировано. Можем ее взять. Ретуб сменить цвет. Вот. Давайте-ка ее возьмем. Спейс декали Закрыто. Значит. Не, не не не не не Вот. Выбираем все. Гонка. Купить. Копите мощь, выполняя заносы, прыжки, преследуя соперников. Когда вы видите иконки над другими машинами, выбор силы готов. Чтобы выиграть, подбивайте соперников с помощью выбросов силы. Понял? первый. Аэровокзал. Три круга. финишируйте восьмым или выше, чтобы заработать больше кредитов. Итак, сейчас будем осваиваться в управлении. А вот. Потому что давно не играл в эту игру. Тяга. Держитесь в воздушном... Потоки оппонентов не успел прочитать просто. О, как обгоняю. Тобто что на всех парах. Надо несело. ой Так. Так, а вот сейчас я пока не понял, как это делать. Или это надо нажимать пробел? Ничего, разберемся, или можно, если я сильно ударюсь машина разобьется, и мы восстановимся с контрольной точки. Так. Ох, как занесло на всех скоростях так погодите-ка а, тут нельзя посмотреть управление да ладно тогда пока не будем устраивать Я не Так, ладно. А, ясно. Теперь мы можем переключать маршрут. Ничего, сейчас разберемся. Я занял третье место. В нужный момент мы можем переключить маршрут. выбор силы пока о да так разбиться можно видите разбился так короче сейчас пока мы выйдем и посмотрим управление. Начнем заново. Типа. Потому что. Так, так. Смотрим, смотрим, смотрим. Управление. Так, газ тормоз. А, правый Ctrl и Shift. Так, ну будем тогда проверять. А, -а, а, один два или один два или ctrl Ну, Значит, будем смотреть. Так. Еще раз. Все. Начинаем еще раз. импровизировать если никак, как Под... никак иначе или по-другому набираем тягу о, удачно вписался. Значит, я понял. А, нас подрезали. Нас подрезали. Так. Хорошо чтобы мы отстали, Но они способны на то что и мы, в этом плане мы все равны. Почему не получается? Так почему-то не работает. А, я понял. Ну я сам себя сбил. Я теперь понял. Все, как это работает. Я разобрался, это мне уже радует. занял третье место опять четвертое бабах занесло разогнался так разбиться можно я их сбил двойной удар снова на втором месте Нам еще говорят, сколько секунд до первого места. Последний круг. Занял первое место. Занос. Едем сюда. главное держаться на плаву теперь снова набираем скорость на одной двери секунду впереди постарался нас сбить но мы выстояли дальше так ну что-то уже получается. прибыли первыми, это да, было не так просто, но мы справились. Просто выходил смотрю управление, так, чтобы переиграть заново. 50 кредитов. Получено. Летная гонка через 100 кредитов, заработать еще 50 кредитов, чтобы выиграть Кабретти редиум. Продолжить. Увинители гонки, выиграйте первую гонку. Усиление активируйте первый раз, выбрать силы первого уровня. Да, мы прибыли первыми, продолжить, деловой центр гонка, так, играем за ту же самую. Удобно, что клавиша рядом, просто сразу я не знал. Вот в чем дело. Копите мощь, выполняя заносы, прыжки и преследуя соперников. Когда вы видите иконки над другими машинами, выбросьте вы готов, чтобы выиграть. Подбивайте соперников с помощью выбросов силы. То есть, то же самое. Деловой центр. Надо занять первое место, чтобы выиграть, кабарите или делом. когда у нас будет доступен выбор силы третьего уровня мы можем сменить маршрут тягу набираем набираем тягу вот придержали коней тут тоже чтобы вписаться в поворот. Тут сильно быстро гонять не надо, хотя они нас обгоняют. Ох, зацепился! Я подбил одного. Можно их подбивать, но можно и копить мощь. Такие безумные и безбашенные гонки. Давайте-ка мы пока их подбивать не будем. Будем пока копить мощь. Так. У нас два круга есть. То есть еще один круг. Оу, разбился. Ладно. Не слишком близко. Бодает нас. Занос. Ну, по крайней мере, есть еще один круг. тормозили один круг пройден остался еще один не так много до третьего места Надо вписаться в поворот. Все. А, меня сбили. Ладно. Но у нас доступен уже выбор с третьей силой. сыграть на них Хотя даже не сможем сменить маршрут И мы можем тогда трейх подбить или ждать подходящего момента ладно не будем больше мы ждать мы будем пользоваться возможностями куда вы кажется я никого не задел не круто не круто 1. Не очень мы, конечно, еще умеем управляться. Короче, пятом пришли. А это означает, что мы сыграем снова. Получаем 20 кредитов. Так. На пятом месте. Так. Играем снова. Вперед. Хотя я собирал, на самом деле тут можно было сменить маршрут. А их. Можно просто пользоваться возможностью. И подрезывать их. Но тут надо, потому что нас могут сбить. Как тогда? Некоторых легко обогнать, но не всех. Они же нас могут тоже вдохнуть. Ну все. Держитесь. Я еду. Я подбил одного. Да ладно, я вторым уже вышел. Так быстро. Минус еще один. Из-за чего я стал первым? Нас тоже попытались, но мы все же выдержали. Я вышел на третье место, но сейчас вы поляжете все. Я побил одного, ну ладно не все, но еле уцелел. Зацепили. То есть нас тряхануло. Теперь вы видите, насколько это серьезные гонки. Так, да. прыжок. Так, нас подрезали. Главное, что.. Так. А, ну-ка, получайте. Я подбил одного. Разбился. Не круто, не круто. Хорошо. Сейчас мы сыграем на этом. Раз такое правило. кого-то выводим на время из игры. Нас тоже вывели из игры. Хотя... да. Выброс. Идеально. Как раз. Ну, со второго раза мы победили. И получаем еще 30 кредитов. И всего у нас 100. Вы разблокировали карбети иридиум. Итак, идем дальше. Мы можем. Она будет, конечно, сильно занос, занос давать. Так, это у меня больше ускорение. А может, давайте все же за нее будем еще. Пока. Если что не получается, будем на других, конечно, пытаться тоже. По истечении времени последняя машина уничтожается, режим уничтожения. Всеми силами держитесь в главе гонки, выбросы силы спасения, они помогут отбросить соперников. Тогда будем этим пользоваться. Займите первое место для квалификации на элитную гонку. Отлично. Мы должны быть первыми. А, разбился. <смех> Ладно. Не повезло. Повезло. Я подбил одного, как вы видели, сейчас один будет уничтожен, это как игра на выбывание. третьем месте сейчас. Так. У нас осталось шестеро. Нас осталось четверо. Я был на первом месте. Сейчас нас будет тройка лидеров. А я сам себя сбил, получается. Все, я уничтожен. Охохохохохохох. Ох, ох, ох. И видите, как снесло здание. 125 вы петербург на бонусное событие стройка но я хочу но я хочу прийти первым так что будем пытаться снова Будем стараться прийти, чтобы мы остались живых. Зажаты, так сказать. Так как сказать, гонки без правил. устоял я сделал двойной удар потому что его получается сбил обоих сейчас начнется выбывание да вот оно Еле уцелел. Сейчас важно быть первым. А -а -а, я сам себе все испортил ладно но я все еще первый интересно интересно даже при таком раскладе продолжаем ехать А, разбился, разбился, разбился, разогнался. Так, я третий, у нас нового времени. Опасность. Я занял, какое Первое место. У нас осталось двое. Сейчас очень важно. Так, будем стараться. пытается нас сбросить. все же удалось ура порадуйтесь с нами мы победили все нам открыта элитная гонка квалификация квалифицируйтесь на первый раунд чемпионата сезона уничтожитель выиграйте первое событие уничтожение нам уже и открытая элитная гонка и детонатор и еще уничтожение. Ну и на этом мы будем так, хорошо. На этом мы будем заканчивать. Надеемся, вам понравится. Всем спокойной ночи.